Я не понимаю, что мне надо делать. А! Ты иди нахуй, ёб твою мать! йоу а! йоу -йо -йо! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и мы с вами снова находимся в Five Nights at Freddy's. VR. Я не так давно в группе ВКонтакте проводил опрос по какой игре снять продолжение. Там было 5 игр, и больше всего проголосовали именно за эту игру. собственно, как обещал, я снимаю вам продолжение. Мы с вами прошли первую ночь FNAF, а вторую я, по-моему, не осилил. Так что давайте сейчас попробуем. Я ничего не обещаю, во ФНАФе очень плохо. Я не очень даже помню, как э, вообще играть в нее надо. Вообще в подобное дерьмо, конечно, крайне сложно. Я вам скажу Играть в VR мне очень сложно. Они пока все тусуются. Пока все у себя дома, да? А почему у меня энергия заканчивается? Один ушел или нет? Пока все нормально. А, нет, один идет. Идет один. Господи, научил бы кто-нибудь меня играть во ФНАФ? Двое идут. Двое против меня во второй ночи, твою мать. Ребята, напишите в комментариях, как мне в это играть. Я пока не очень понимаю. Насколько я понимаю, здесь нужен менеджмент энергии. Правильно, да? И вовремя включать свет. Я не вижу никого рядом с собой. Кто-то поет, это кто, блядь? Никого нету. Да, ты твою мать. Идет он, он уже рядом твой, я тебя вижу. Никого нет. Ах ты падла, ах ты сукин сын. Ну давай, подбирайся ближе, мне не страшно. Пока они не идут ко мне близко. В смысле, Дизебл? Почему? И все еще здесь. А? Я успел. Так, сколько у меня? 67%. А сколько времени сейчас? Ага, даро, братан. А я закрыт. Но я знаю, что я не могу вечно быть закрытым со всеми дверьми. Так, здесь выключено. О, стоит рядом со мной. А, уходи! Дверь-то отключится скоро, уходи, дружище! Такой добрый, да? Такой ты добрый, братуха. Ага, привет. Все нормально, все хорошо. Еще есть немножко времени. Здорово. Да я не переживу в жизни эту ночь, ребят. Что за звуки? Бля, мне бы двери открыть на самом деле надо. Но мне страшно, твою мать. А! Иди нахуй, ёб твою мать! Ах ты, сукин сын, а! Ну ты и падла, конечно. Я здесь тогда открою. Ты ушел? Ушел. Бля, я не знаю, можно ли мне открывать дверь? Это слишком стрёмно. Он там только что стоял. Так, один идет. Второй тоже идет. Следим. Этот уже близко. Дверь! В смысле? Э, нет, это вот этот. Этот открой. Здорово. Так, все пока изяло. Там еще один. Да вы что, прикалываетесь, что ли? Нажимай! А! А! Почему двери не сразу нажимаются 10%? Я, да я в жизни не доживу здесь до утра! Я в жизни в этой игре до утра не доживу! Ну привет! Отлично! Один здесь стоит, смотрит на меня! Пизда, ребята! Не надо, блядь! Не надо! Я дожил? Ах, сукин сын, юб твою мать. Ах, меню. Давай попробуем другую часть, может она попроще, а что-то здесь как-то сложно. Я вторую ночь здесь э, не могу пережить вообще. Ну вот ФНАФ 2, допустим, ночь первая. А это будет изи? Погнали. Так, ну здесь смотри вообще изя у а? меня? Что там хочешь сказать? Здорово. О, лол. А зачем нужна эта маска, интересно? Блин, надо было прохождение сначала посмотреть. Он еще что там говорит на английском, когда я что-то понимаю. Так, они все еще все сидят. Отлично. Ничего страшного. Ничего страшного? вот этот чувак, это кто? Он ходит? У нас, значит, вот два есть отверстия, откуда они могут, видимо, вылезти на меня, да? И здесь полная темнота. Я вообще ни черта не вижу. Ага, и свет можно включать. Окей. Так, а где источник энергии? Сколько у нас энергии осталось? Как посмотреть? Ага. А, тут тоже у нас есть коридор, значит. Ни хрена себе. Вот какой здесь менеджмент. Место двух дверей здесь три. Замечательно. А если я вот это один, может они меня трогать не будут? Пока все на месте стоят. Вот это хрень, я не понимаю, она будет ходить или нет? Хватит разговаривать, дай мне поиграть, твою мать. Некоторые камеры слишком плохо работают, понимаешь, для такой работы нервный. Один ушел, я понял тебя. Нету никого! Наверняка есть какая-то система переключения, но никто же мне не рассказывает. Понимаете, как в это играть? Никого нет. А как дверь-то закрыть? Что я должен делать? Я должен одевать вот эту хрень, что ли? Ага! Ты где-то идешь? Ты вот, вот там справа, да? Я правильно понимаю? Еще один стоит. Во второй комнате где-то. Ты же меня в этой кепочке не тронешь. Уходи. Ушел. Так, изяо пока. Пока изяо. Уходи. Почему? А что я должен был делать? Напишите мне, пожалуйста, знатоки, кто может играл во ФНАФ, как в вот, эту твою мать надо нормально играть, чтобы я не фейлил. Напишите мне, если хотите, мы можем с вами, между прочим, устроить по этой игре стрим. Они все такие сложные? Скажите мне, все части такие сложные, почему у меня ни черта не получается? В третью часть давайте попробуем. Я даже первую ночь не могу во второй пройти, что это за параша? Хотя я говорю, мне кажется, что я делаю что-то не так и не понимаю, как нужно правильно Э, во все это добро играть. И что мне надо делать? Так, перезагрузка систем меню. Перезагрузилась? А что ничего не работает-то? Опаньки. Ребята, пожалуйста, в комментариях. Расскажите нубу, как играть во ФНАФ. Я очень хочу научиться в это играть. Потому что мне кажется, что не так сложно, что я могу первую ночь портить. Не может быть так сложно, понимаешь? Причем я играл в подобные игры. Я же играл. И чтобы вот так вот плохо не было никогда, как во ФНАФ. Это FNAF такой тяжелый или я такой плохой? Заткнись. Можно тебя выключить? Выключить тебя можно, братан? Да, пожалуйста. Все, спасибо. Так, ну и что? А вот это что? Почему он здесь стоит? И что мне надо делать? Я не могу дверь закрыть. Аудио. Система камер. Вентиляция. То есть... Господи, все стало еще сложнее? Я не понимаю, что мне надо делать. Тут еще камеры какие-то. Смотри, это система вентиляции уже, да? Ну здесь смотри, здесь не надо менеджерить уже энергию, правильно в третьей части. Ребят, напишите, пожалуйста, но ну, потому что я вообще не шаристый. Вот ко мне сейчас придут, как мне дверь закрыть? Вот сюда вот он зайдет. Что мне надо делать? Алло! Никого нет. Ну никто ко мне даже не идет сейчас. Правильно я понимаю? А вот с этим мне что делать? Вот что мне с этим делать, чтобы меня это? Она не закрывается даже, смотри. Перезапустить. Я не могу закрыть вентиляцию. Что за звуки? Кто? Где? Что пикает? Твою мать, а? Я жму просто все подряд. Что за звук это? Аудиосистема. Система камер, вентиляция. И все. Перезагрузка системы. Раз, перезагрузили. Так, я нахожусь здесь, но ко мне никто не идет. Никого нет. Я правильно понимаю? И здесь я совсем нублю. Значит, нам надо сначала, видимо, первую часть проходить на стримах. Потом, значит, проходить вторую часть на стримах, третью часть на стримах. И вы во все меня должны. Научить играть, а то я такой, типа, снять вам продолжение, снял вам продолжение, где я просто тыкаю, как дурачок. Ребят, простите, пожалуйста, но, правда, я не врубаюсь. Мне никто никогда не объяснял. Так что надо делать? Можно ничего не делать? Свет даже не работает так. Понимаешь? Что такое? 5 утра, 6 утра. Я что, типа, дожил, что ли? Вы серьезно? Смотри, МЛГ, нахуй! Что я делал? Что я делал правильно? Ура! У меня Бонни Байт сожрали. Какая чушь. Я не понял, но я прошел каким-то образом первую ночь в третьей части, да? Да вообще кто-то на меня нападал? Так, ребят, давайте так, смотрите. У нас здесь есть, как я понимаю, все части ФНАФ. Первая, где четыре ночи. Вторая, где тоже четыре ночи. В третьей тоже у нас четыре ночи. Есть какие-то темные комнаты. Запчасти ремонт — это вообще что такое? Это, видимо, уже дополнительные какие-то штуки, где мы с э, аниматрониками просто тусуемся, да? А, вентиляция — это что такое? Вот что, что? Короче, предлагаю вам э, написать мне в комментариях, что вы хотите видеть видео или стримы по этой игре. Кроме того, умоляю вас объяснить мне, как в это играть, да? Потому что я вот сейчас в третьей части, конечно, первую ночь пережил, но каким образом и почему... Я не понял. В первой там все понятно, в первой все ясно, но мне кажется, я там что-то не догоняю какую-то систему. Вот вторую ночь, чтобы ее пережить, какая должна быть система а, менеджмента вот этого всего. Что делать а, во второй части, я тоже до конца не понял, потому что там лежала эта маска, я ее на себя одел и... И что? Вот э, Меня это не спасло. Какая-то хрень меня захавала. В третьей части я вообще ни черта не понял, что надо делать. Я пережил э, первую ночь. Но почему и какого хрена, я не понял. А остальные части даже не знаю, стоит ли пробовать не, и все остальное смотреть. Можем, в принципе, с вами устроить стрим, а можем де дальше делать видео. Если мне объяснить, как играть, я постараюсь пройти полностью первую, вторую, третью, да, э, э, и снять вам видосики. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А на сегодня, ребята, это все. Не забывайте, пожалуйста, поставить лайкосик и подписаться на канал, если вы еще на него, конечно же, не подписаны. Кроме того, подписывайтесь на нашу группу ВКонтактики, на мой Инстаграм и приходите к нам в дискорд сервер. Ссылочка на все это в описании, там вот внизу имеется, да? С вами был Мородер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу!